Кондиционер опасен не только простудными заболеваниями. Существует некий миф о болезни легионеров. Это бактериальная инфекция, которая протекает как пневмония и образуется в кондиционерах, если в них вовремя не поменять фильтры. Именно эти бактерии способны причинить вред слабому иммунитету человека. Где у человека слабое место, там у него все это и проявится. Слабое место горла проявится, соответственно, в этой части, да? Слабое место, там спина, позвоночник, поясница, значит, проявится в этой части. Воздух у нас не очень хороший, и во время фильтрации в том же самом кондиционере, известный факт, там накапливаются разные вещества, и те вещества, которые не нужны, и бактерии, да, какие-то микробы. Вот такой кондиционер, который есть практически в каждом офисе, портится в среднем за полгода. На нем скапливается огромное количество грязи, и вот этим всем мы дышим. Перья птиц, от сигарет, дорожная пыль и прочий мусор. Все это скапливается в фильтрах кондиционеров, как внешних, так и внутренних. Специалист рекомендуют проводить их очистку минимум два раза в год. Это может делать, в принципе, сам пользователь. Мы говорим сейчас про э, сетку, получается, которая находится во внутреннем блоке, которую, в общем-то, достаточно легко достать, вымыть водой, высушить на солнышке и вставить обратно. Помимо этого необходима постоянная смена фильтров, рассказывают специалисты. Для аллергиков и людей со слабым иммунитетом существуют кондиционеры с ионизацией и даже специальные антибактериальные фильтры. Если внутренний блок кондиционера можно вычистить самому, то внешне рекомендуется отдать на прочистку профессионалам примерно раз в год. И тогда ваша техника послужит вам и вашему организму только на пользу. Руслан Пепеляев, Алексей Михайлов, телекомпания Ветта.